А вот со здоровьем такой маленький анонс, чем мы с вами будем дальше разбираться и быстро, сейчас мы сразу проведем экспресс-анализ вашего здоровья, да? На сегодняшний день этого здоровья существует 9 видов. И вот когда вы будете быстро свое тело готовить к лету, надо, чтобы ни один из видов здоровья вас не пострадал. Начнем с того, что я вам такую схемочку нарисую, очень простую. Вот первый вид здоровья, который у нас есть, называется физическое. Согласны? То в первую очередь вы хотите физически, внешне, да, красиво выглядеть. Вот есть два очень простых критерия, чтобы сказать, человек физически здоров или нет. Это всего два слова. Если вы можете сказать, что у вас хватает сил на все, и у вас энергии достаточно, чтобы да, справляться со всеми нагрузками жизни, значит, вы физически здоров. Кто потом критериям сейчас поднимет руку и скажет, что он здоров физически? Что он полон силым? Энергии, да, из своей жизни. Уже пролетаем, согласны? Ну вот, есть один кандидат. Хорошо, ладно. Второй вид здоровья, который называется эмоционально. А проверим, да. Это нагрузочные пробы. Это знаете, как у нас есть такая ситуация? ЭКГ делают, да, кардиограмма показывает, ЭКГ здорово, сердце здорово. Но мы его ставим на беговую дорожку, человек полчаса пробежал, и ЭКГ что показывает? Вот они, да? Пробелы здоровья, которые есть. Берем следующий вид здоровья, который называется эмоционально. Здесь очень просто. Испытывайте несколько часов в сутки вот такое состояние, которое называется радость. Ну или хотя бы, чтобы процентов 80 вашей жизни проходило в этом состоянии по принципу Паретта. То есть присутствующих эмоционально здоровья? А, зависли. Опять повод? Ну хотя бы одна рука скромненько, но поднялась. Это уже хорошо. Теперь давайте посмотрим такое вид здоровья, которое называется ментально. Здесь очень просто. Например, да? для ментального здоровья нужны такие вещи, как знания, а с годами очень такая хорошая штука, как мудрость. Теперь скажите, вот у нас хорошую организацию да, пригласили почитать лекцию там, по вопросам курения. Если человек берет руки пачку, а там написано «курение глядит здоровьем», вот о ментальном здоровье можешь что-то говорить, нет? Поверьте, да? Очень если человек, например, не имеет знаний о здоровье, да, свое здоровье поддерживает, просто, скажем так, о здоровье даже не думает, о здоровье не говорит, он вообще ментально здоров. Если у него даже в голове слово здоровье не существует, у нас большинство людей почему-то любят лечиться, любят лечить болезни, да, 90% населения. А вот людей, которые занимаются здоровьем, их единицы, ну даже здесь у нас 20 человек только присутствует, хотя бы да, администратор, я знаю честно, гораздо большее количество людей. Потому что человеку ментально проще лечить свою гипертонию. Свой избыточный вес, атеросклероз, остеохондроз, ну вот голова забита, да? То есть люди ментально нездоровы. То есть пока человек не станет ментально здоров, болезни не уйдут. Пойдемте дальше. Инфекция, вы станете ментально здоровы. Ну уже, один шажочек мы сделаем в эту сторону точно. Сразу-то не станем, но шажок мы в эту сторону сделаем очень точно. Я себя вам честно расскажу, мне только 20 лет назад самому голову поставили на место, когда пришел на прием у человек и сказал, Сергей Анатольевич, ты о чем с людьми-то говоришь? Я говорю о болезнях не парень начни говорить о здоровье это долгая история, пока как поговорим следующий вид здоровья это социальное здоровье и тут все очень просто относитесь ли вы с уважением с вниманием к своим близким, к своим родным, к своему социуму хорошо ли у вас в семье хорошо ли у вас с вашими родственниками хорошо ли вы себя живете в коллективе да? если вы на себя просто отвечаете хорошо то вы социально здоровье. А если, образно говоря, с некоторыми родни уже годами не общаетесь, в любом коллективе да, себя чувствовать не в своей тарелке, то, в общем-то, тут с этой темой тоже не очень хорошо, с ней надо поработать. Следующий вид здоровья, который называется душевное здоровье, то тоже очень просто. Все ли в этой жизни делаете вот в таком состоянии? Вы с любовью просыпаетесь, с любовью кушаете, с любовью идете на работу, с любовью занимаетесь любовью. С любовью идете к своей цели, да, к своей задаче. Она у вас любовь-то присутствует по жизни. Вы душевно здоровы, Руки подымете из присутствующих. Все это душевно здорово. Тема понятна. И заниматься, и заниматься. Следующая тема, которая называется экологическое здоровье, тут все очень просто. Здесь всего два слова: чистота и порядок. У кого чистота и порядок в кишечнике? Кто сомневается, Катьвее Ибрагимовне. И по выделяемому сразу посмотрим. Кто согласен, что у меня чистый порядок мыслей к Сергею Анатольевичу, кабинет энергоинформационной терапии на диагностику коррекции подсознания, сразу посмотрим, чисто ли у вас там. В общем, как только у вас чистота во внутренних органах, как только у вас чистота в мыслях, чистота в отношениях, чистота в жизни, да, когда вы начинаете все немножко упорядоченно делать, поверьте, да, это все начинает у вас меняться. Пойдемте дальше. Следующий вид здоровья гражданское. Тут очень просто. Есть такое слово, которое называется патриотизм. Вы живете в самой прекрасной стране мира и патриоты своей страны, да? Или там непонятно где и готовы там перемывать кости сверху и донести, да? Это очень серьезная тема. И нужно четко понимать слово патриотизм от национализма. Это большая тема. Но если вы себе честно говорите, что вы патриот, вы любите свою страну, вы готовы, да? За нее, что называется, солдаты многие вещи сделают, да? У вас гражданский здоровье все хорошо. Если, этого, извините, у вас этого нет, и вы готовы там поливать то место, где живете и так далее, да? То, поверьте, ваше физическое здоровье тоже из-за этого может очень сильно наклиниться, и ваши цели могут быстро не решиться. Следующий вид здоровья – это эволюционное здоровье. Тут все очень просто. Вы сами себе честно можете ответить? Духовно. Вы растете, развиваетесь. Если вы духовно растете, развиваетесь, значит, с эволюционным развитием у вас все хорошо. А если нет? Знаете, банальная такая ситуация, приглашает там, скажем так, руководитель, ну, скажем, бухгалтера на работу. Смотрит, он и физически вроде красивый, и внешне здоровый, и эмоционально вроде устойчив, да и какие-то даже знания знает, и в коллективе, в принципе, неплохо делает, и на работу вроде ходит с любовью, и на столе у него чистота и порядок. Но Он говорит, ты знаешь, вот пришло новое программное обеспечение, вот сейчас уже программа 1С работает. А бухгалтер говорит, да вы знаете, я только на счетах, не хочу и учиться. Вот у нас очень многие люди просто не хотят учиться. Сейчас есть масса знаний, как быть здоровыми. Но они же не хотят учиться. Они хотят болеть, они хотят быть больными. Но не хотят они меняться. Сейчас много чего можно поменять. Сейчас есть целые нанотехнологии, как быть здоровыми. Но народ говорит, нет, я буду таблет купить, я буду укол. Зачем мне какие-то умные штучки? Зачем мне это что-то знать? Я буду вот в своих традиционных вещах. Но очень, поверьте, тоже очень такая интересная тема. И простой последний вид здоровья называется на ну, пространстве временной. Если вы находитесь в нужное время, в нужном месте, то у вас этих здоровье все хорошо. Но ведь многих здесь сегодня нет, да? Есть пространство, есть время для прекрасной лекции с Ансанвичем. Но многие люди сегодня ее не воспользовались. Не все, может быть, это прекрасное видео увидят, да? Поэтому не все могут задачки решить. Так вот, если говорить о пространстве и времени, то даже ваш каждый внутренний орган должен занимать свое пространство, и в нем должны идти правильные временные процессы. Когда приходите к прекрасному остеопату, его задача волшебными ручками все ваши органы, все ваши позвоночки, все ваши там мышцы, связки, суставчики поставить в нужное место, где они должны быть. Да еще сделать так, чтобы они еще с нормальными ритмами работали. Вот тогда, когда ваше тело, все, пространство, времено, здорово, что-то будет меняться. Но эта тема гораздо шире. Если у вас появится не только время, но и пространство для здоровья, то есть, например, когда вы там два часа выделяете своей жизни, и приходите вот в этот прекрасный центр, и занимаетесь йогой, у вас есть зал пространство, есть время. Тогда йога в вашей жизни появляется, когда вы к своей цели через движение пришли. Но если вы даже просто выделите время, а пространства у вас нет, вряд ли что-то поменяется. Теперь вопрос. Те места, где вы живете, они помогают в решении ваших целей? Те места, где вы живете, не напоминают санаторий? той? Те места, где вы работаете, не напоминают противопотой. Вот если в тех местах хорошая среда, хорошее пространство, ваши цели решат очень быстро. А если в ваших домах квартирах, прошу прощения, масса всяких нагрузок, да непонятно, что происходит, да соседи скандаля, домой возвращаться не хочется, то вряд ли что-то поменяется. Но это вот так вам кратенько, да? Ситуация в чем? Неважно, в каком виде здоровья может быть пробел. Но все в конечном итоге скажется вот здесь. И именно с этим люди приходят в больницу. И вот именно когда мы проводим энергоинформационную терапию, очень часто и выявляется, где эти слабые места. Что толку, образно говоря, штукатурить потолок, если крыша протекает. Поэтому у каждого из нас, поверьте, есть места, где крыша протекает. Поэтому, если вы хотите быстро подготовить свое тело к лету, да, к теме того, да, то помимо того прекрасно, что Останыч сказал, если вы еще устраните некоторые дырки и течи, да, то ваше прекрасное тело за гораздо более короткие сроки подкатается. Поэтому я заканчиваю, чтобы не превысить лимит внимания. Кому будет интересно, то как раз наши многие платные встречи, лекции, они будут как раз направлены на то, чтобы более подробно о всех этих видах здоровья рассказать. Чтобы вы реально приобрели знания, приобрели мудрость, приобрели конкретные навыки, новые привычки. Чтобы вы просто стали, да, изменили немножко свой образ жизни. Вот я действительно честно скажу, что клиника «Доктор Сан», но ну, по крайней мере в края, это единственное учреждение, где просто сам руководитель совсем с другим нестандартным мышлением. Он сам думает о здоровье, говорит о здоровье. Но в отличие от многих других, он не только думает и говорит, а он сам многое что делает. И даже когда у меня был вариант сотрудничать с разными центрами, где можно посотрудничать, я лично выбрал клинику доктор сам. Потому что мне нравится сама философия, сам подход. И очень нравятся такие прекрасные люди, которые приходят там по 20-30 кг, да, незаметно для себя оставляют, потом у них так вот размеры меняются, а тут одна клиентка ЗИД улыбается, они сейчас дочке решили такую вещь. Она уже свою форму довела до размеров дочки, и они теперь уже покупают некоторые вещи на двоих, где они могут обмениваться. Ну, у женщин есть стоит такие штучки. Согласитесь, да, когда мама входит в параметры размеров дочки, то уже результат клиники доктор САМ. Поэтому, да, вы очень быстро можете подготовить свое тело к лету, если все, что Сан Саныч сказал, я тут немножко добавил, вы просто реализуете.